Здравствуйте! Рад вас всех видеть. У нас сегодня будет больше технологий. Oggi più То есть мы будем в основном заниматься практической работой. Еще раз, еще раз хочу подчеркнуть, что uh, совместная работа всегда является наиболее эффективной un lavoro nel gruppo è sempre più efficace e anche se voi lavorate su un problema di qualcun altro capita che... Um, volete aiutare, per esempio, un vostro figlio o un vostro parente um, allora anche in questo caso aiutate voi stessi in problemi, anche quindi anche mentre state imparando um, il processo comunque um, но no, это не снимает с вас обязанности работать по своим проблемам самостоятельно. But, so, uh, потому что вы ответственны за свой организм. организм. Это ваша Вселенная. Это ваш мир, сейчас, э, э, вашу universo, вашу мир. где маленькая, любая маленькая клеточка надеется на то, что все вместе, дружно, они решат те проблемы, которые у вас есть если вы их все будете настраивать на эту работу. Uh, вы, вы, вы uh, ваши для работы, вот когда женщина ждет ребенка, она очень часто разговаривает с этим ребенком, даже когда он не родился. E lei parla spesso con il bambino anche se non è ancora nato e anche se il bambino non è ancora nato, non è ancora andato a scuola, non ha studiato niente comunque riesce a capire sua madre e la madre non è ancora nato e anche um, la donna riesce a capire il bambino non ancora nato. Приблизительно такие отношения возникают у вас в вашем организме, с вашими клеточками. Questo tipo di relazione è simile a quella che um, sorge uh, tra voi e le vostre cellule? Каждая ваша клеточка как ваш ребенок. Ogni vostra cellula è come un um, vostro bambino. Если вы ее просите вам помочь в какой-то проблеме, она с удовольствием откликается и помогает. Ва поэтому вы можете разговаривать с клетками вашего организма. И, поэтому, вы можете разговаривать с клетками вашего организма просить их о чем-то, ставить какую-либо задачу, Or, и они будут отзываться изо всех своих маленьких сил, mm -hmm. дружно помогать вам. вам. E Но в этом-то Весь вопрос, что когда они работают дружно и помогают вам все вместе дружно, а их миллиарды и миллиарды этих клеток, то эффект получается очень значительный и очень явный. E Каждая технология, которую мы вам даем, она и призывает клетки организма к совместной работе. технология, которую мы чтобы вместе. Я это крещение огнем проходил вместе с Эгелем Витальевичем Орепьевым. Вы наверное слышали это имя. Это автор новой библии, которая сейчас печатается во многих странах. Это крещение, вы проходили на солнце è eh, decaduto tutto sul sole. У нас были огненные тела. Абевавмо, dei корпи, di fuoco. Эти огненные тела, они есть в каждом человеке. Э, кося корпи, di fuoco, si trovano in ogni persona. Но они находятся у человека, как бы в состоянии очень, ну, беспредельного жажде что ли, которого мы вчера улавили. Uh, però uh, si, trovano, um, molto, uh, si trovano in uno spazio, costretti a stare in uno spazio molto stretto, come un punto di cui abbiamo parlato ieri. Quando l'ogno del corpo fuori dalla situazione di scegliere, lo tutto il corpo. Ma quando questo corpo di fuoco uh, comincia a espandersi, uh, riesce a riempire tutto il corpo. И благодаря этому телу вы получаете возможность, по сути дела, перемещаться в космосе. Вы, космос. вы можете оказаться на любой планете, на любой звезде. И не сгореть на этой звезде, И потому что тот огонь, который является началом вас как человека, porque, uh, fuego, uh, que, uh, voi, совершенно идентичен тому огню, который составляет свет звезды. E' completamente identico a quel fuoco che compone uh, il plasma delle stelle. E quindi uh, la persona riceve la possibilità di non affogare nella luce e non uh, bruciare nel fuoco. И любая звезда, именно звезда, ну и конечно и планета, она населена, она не пустына. Uh, не, сезонно, не сезонно. Но те люди, которые живут на этих звездах, они имеют плазменное тело. Sulle, sulle stelle hanno il corpo di plasma e, e loro aspettano ogni persona che arriva che ha raggiunto lo stato di plasma e lo accorgono con tanta gioia они встречают его на звездах радужно, <fix> со всеми, ну как бы, э, всем чтобы помочь ему освоиться в этой новой для него среде. <coughs> Сейчас это звучит очень фантастично для вас. Но когда вы сами окажетесь в этом положении и увидите, что вы тоже можете быть на звезде, что у вас есть такое тело, которое не сгорает в этих плазме звезд, вы поймете, о чем я говорю, уже не только как бы. Rasmus, cas de Kleich, soy. Ma uh, comunque cuando um, anche voi troverete uh, di avere quella esperienza, di haver un corpo uh, di plasma, allora riuscite a capirlo non solo uh, con l'intelletto, uh, ma anche appunto um, uh, con l'esperienza. У вас есть какие-то вопросы, которые вы хотели бы точить, потому что это мероприятие очень серьезное. И а в какой-то мере это, в общем, достаточно серьезный поворотный момент в вашей жизни. Потому что с этого момента все ваше тело постепенно начнет перестраиваться. Потому uh, uh, uh, uh, si, um, um, будет перестраиваться ваша ДНК. ваше ДНК. Будут совершенно другие отношения между нуклеотидами ДНК. E le relazioni fra um, le parti del DNA uh, cambieranno? Se adesso, per esempio, possono essere solo le spiegi di cetazine in nuove situazioni possono essere le spiegi di tipo guanine-guanine, cetazine-tetazine. Quindi possono uh, cambiare le copie uh, di acidi um si possono stambiare i posti fra di loro cioè variante no, come, strutturazione del corpo che avevano 64 in cadone, da, lo sai? 64 variante del corpo di strutturazione in realtà, si può sbagliare comunque le possibilità in cui uh, può essere formato il DNA uh, cambierà E, allora le copie degli elementi um, si moltiplicheranno. Il bulldozer. Ecco, il vostro corpo avrà la possibilità eh, di adattarsi alla situazione, a ogni situazione di cui vi troverete. Perché? Perché? Perché? Perché? ситуации совершенно разные и ehm, ограниченные варианты такого строительства тела они здесь не помогут а e, eh, ehm, в новых ситуациях у вас вместо 60 64 триплетки другого строительства, появятся 512 вариантов строения тела. вместо 64 512 То есть вы окажетесь в состоянии приспосабливаться к любой среде, Quindi, riuscite adattarli in ogni ambiente. И не пропадать в ней. E вот у вас сейчас есть вопросы для уточнения. Черные дыры ⁇ это тоже порталы, но это уже порталы ведут из одной вселенной в другую anche buchi что вы видите здесь как черный друг на другом конце будет другой белый qua come un buco nero parte sarà un buco bianco то есть здесь это все втягивает quindi se qua tutto viene assorbito dentro, dall'altra parte viene buttato fuori. Se unaissima o una galassia svoracchia, si attraversano i suoi potenziali, si attraversano i suoi potenziali, ma l'opera comunque si и в строю новую Вселенную уже как бы на других основаниях, по другому принципу. И, если какой-то какая-то галассия, viene ассорвита на луко неро, лидентро ввене ассеррата, uh, и, потом, уже с новым потенциалом, и в другую сторону, и ввене в другую сторону. Причем там этот процесс идет через не просто через то, что туда втянули и выбросили, а там еще надо вывернуть эту Вселенную, то есть она на наизнанку, как бы, понимаете? И только тогда она может выйти новой Вселенной. Mm -hmm. allora, come specie di um, um, rispecchiamento oppure come facciamo noi con la maglietta quando la giriamo um, sì, da, da, da fuori a, da dentro a fuori a rovescio si sì. gente. si qua nel suo atome. E così si gira a rovescio tutto, gli atomi струнные структуры атомов там внутри атомов есть еще так называемые струны они тоже уворачиваются субатомная частица квантовая все это, идет uh, и так начинает причина и потом в режиме мгновенности возникает новая вселенная e così, uh, appare un nuovo universo. Uh, sì, io già detto che il nostro inizio, um, la persona inizia um, ad essere con il plasma. E' quella scintilla uh, da cui parte uh, il fuoco. Если бы у вас не было плазменного начала, вы бы никогда не стали стать плазменным человеком. Это та божественная искра, с которой и начинается проект человека. E quella scintilla divina da cui inizia il progetto uh, dell'uomo. E quella parte uh, di Dio stesso uh, che lui uh, condivide uh, con i suoi figli. Uh -huh. uh -huh. много, uh -huh. uh -huh. E di figli ce ne sono tanti. Но поскольку Бог бесконечен, от Него сколько ни бери, все равно столько же останется. Поэтому на охотничестве со всеми, с кем нужно, у Него не убавиться. Allora Lui uh, lo può condividere con tutti. No, <coughs> e attraverso questa gentilla uh, noi um, siamo legati um, uh, sempre a, a Dio. <coughs> e Dio sa, um, conosce um, ogni persona e sa tutto di quella persona потому что он имеет, во-первых, параллельные мышление, то есть он может осуществлять эту связь на параллельных, как бы, линиях коммуникации с бесконечным числом объектов. Вот видите еще сколько много работ впереди, чтобы стать похожими на Бога? Uh, vedete quanto lavoro uh, ce n'è ancora uh, davanti a noi uh, per diventare uh, simile a Dio oppure come ci dice la religione uh, diventare la sua somiglianza la cosa più importante è credere in se stessi и тогда не будет не неразрешаемых проблем. И, Но теперь все понятно. плазменное uh, тело. a questo punto il corpo di plasma. Итак, мы сейчас приступаем к технологии, которая называется «Крещение в нем». Готова?